Учитывая, конечно, что сейчас уже февраль, но мы все гуляли на праздниках достаточно долго И наши дни в розыгрыше немножко сдвинулись Ну, пока люди подключаются, давайте-ка я пока расскажу Вот пока интерес, да, еще Пока расскажу, какие у нас сегодня призы, повторю И потом, попозже, когда народ побольше потянется, покажу вот этот вот Слышите? Да, инъектор полуавтоматический Много вопросов задается Люди задают Вот у меня типа забилось, он не работает, я хочу вернуть Вы вернуть можете Но перед тем, как возвращать Вы его просто промойте Как промыть, я сейчас покажу попозже Дальше Какие у нас сегодня призы? У нас сегодня с вами, как обычно, три приза И четвертый Дополнительный, бонусный приз Первый приз. Значит, что у нас? Искусственная черева 30 мм, смесь к и смесь пельменей, и плюс еще полкило соли вам в добавок, да, чтобы вы спокойно могли делать ваши сосиски, сардельки, шпикачки, мясные их, либо полукопченые, варенокопченые, сыр копченые сыры и, копченые и же с ними колбасы. Без проблем, да, полкило. Следующий приц. Болочка сарделичная полиамидная, 33 метра. Смесь приправ для мясного хлеба либеркеза. Плюс селедка, смесь для селедки. Кстати, хитовая, вообще хитовая смесь. Народ делает и говорит, блин, ты меня вернул в прошлое. Ты меня вернул в мои там 15, 17, 20 лет. Ну, мне кажется, раньше, чем 15, дети не едят селедку обычную. Ну, как-то так, с опаской относится к селедочке. Я влюбился в селедку в мои... 15, а, 16 на втором курсе технику работал рабочим на мясобинате, в котором был рыбный цех еще. Ну там на практике месяца два. Это сиредка была, это просто вот этот вот тот гештальт, который в голове у тебя про селедку Это был каспийский залом. Ну, просто они называли залом, может быть, он не каспийский, кстати. Вот. И э, там было жира толщиной со спичку. Ты прям берешь и шкурку, защищаешь, она такая белая, белая, аж прям вот от этого жира рыбьего. Она такая аж прозрачная была. Вот. эта любовь я не могу ее найти, эту селедку. Потому что то, что сейчас я нахожу, ну, это не то. Ну, я надеюсь, найду. Да. И вот смесь для селедки пряного посола <coughs> как раз вот из, э, из того прошлого, так скажем. Мы солили эту селедку там буквально, ну, если обычно там 5 тонн мы солили в неделю, то этой килограмм, наверное, 60-80 и отправляли только на Кремль. Ну, куда-то туда. Бочки такие маленькие были специальные. Вот. Дальше. Извините <coughs> за многословие. <coughs> И третий приз – сарделичная целлюлозная оболочка, 25 метров, плюс смесь приправ кариевурс 50 граммов, смесь приправ острые крылышки гриль, прям вот очень всем заходит, и даже в салат тоже. Немножко его размелишь, шикарно. И нитритная соль. Полкило везде нитритной соли, по умолчанию. Это три приза. И четвертый приз – одна из футболок на ваш выбор. Наколбасимся, формула или градус. И вы мне еще там должны были сказать – Какая из них больше э, вам нравится? Но ну, судя по отзывам, на э, наколбасимся не всем. Заходит, а вот формула э, э, E равно MS квадрат, да, <coughs> заходит. И э, градус очень важен, ну, для самогольщиков. Так, да, ребят, наверное, все-таки сегодня побыстрее разыграемся. Я не очень себя чувствую. Просто из Ростова только вот ночью вернулся, поэтому как бы запинки в речи возможны. Извините сразу. <запинки> так, погнали. Значит, у нас три... Четыре. Три основных и 4. Попробую я вот так навестись. Секунду. Вот так вот. Вот так вот. Видно вам? Да? Вот так вот. Пока так. Трясущимися руками. Но я уже на подставочке. Всем хорошо видно? Слушайте, а может быть попробовать, может попробовать даже поменять и камеру? Да. Давайте-ка я поменяю камеру. Это будет круче. Да, это будет круче. И тогда мы вот так вот просто развернемся и все. Да, вот так. Вот так мы с вами развернемся, и будет очень-очень хорошо. Хотя, мне кажется, мы с вами не очень много выиграли. Но мне кажется, точно все-таки получше. Ладно. Ну, все видно, да, что это тот самый ролик. Все то же самое. Значит, первый, раз, первый приз разыгрываем. Нажимаем на старт. 14 тысяч. 1486 комментариев. Там порядка 15 тысяч просмотров было. И первый призер Владимир Устюжанин. Написал слово «красавчик». Владимир Устюжанин, вы красавчик. Спасибо. Ну, я, наверное, на части немножко тоже. Значит, записываем. Владимир Устюжанин, номер один. За, э, приз уходит. Записываем. Приз номер два. Олег Новиков. Добрый день. Все доступно объясняйте. И три... Лайка вверх. Да, спасибо большое, все здорово. Олег Новиков, вы выиграли набор призов номер два и набор призов номер три. Николай Паламарчук, здорово, классный рецепт, надо будет попробовать. Николай Паламарчук, поздравляю, вы выиграли набор номер три. И теперь у нас бонусный бонусный приз – маечка. Те, кто выиграет сейчас, вы маечку, вы мне напишите. Там не все размеры уже остались, их вынесли, конечно. Ну, нам их нужно раздать, отдать, продать и что-то с ними сделать дальше. Или понять, закупаем, если мы снова. Да? Разыгрываем маечку. Валентина Дякиф. Спасибо, все понятно. Обязательно попробую приготовить. Валентина, я вас поздравляю, вы у нас сегодня единственная женщина, победитель. И это как женщина-космонавт, практически. Да, и, значит, все, кто выиграл, наверное, закончим, да? Перевернем сюда. Все, кто выиграл, вы, пожалуйста, напишите. Либо мне в, в директе Инстаграма, либо нам на почту ем колбаски com, либо просто хотя бы вот в комментариях: вот к этому ролику вот к этому ролику. Вот. Я выиграл, выигрыш номер такой-то и мои адресные данные. Мы отправляем по миру, в принципе, куда угодно. Так что так, быстренько еще отвечу. Ну, обязательно программу еще сделаю Отвечу, как обслужить вот этот шприц, инъектор, который универсальный, универсальный инъектор Вы же видели его, наверное, нет? Не видели? Ну, те, кто не видел, давайте покажу А те, кто видел, уже все знают Здесь такая модная коробочка Модная коробочка Четыре иглы Иголка толстая С отверстиями по бокам, да, видите? Иголка с боковым срезом Вот она Тоненькая иголка, с двумя всего лишь от, отверстиями тонь, потоньше. И тоненькая с боковым срезом. То есть под любой, э, так скажем, толщину прокола подходит. Вот, иголка накручивается просто. Вот сюда вот. Это обычный разъем луэрлок, по сути. Только вот, увеличенный. Вот, накрутил ее, буквально чик. Вот тебе, пожалуйста. До конца уже закручу. Вот, все. Слышите, он работает? Вот, отсюда выходит... Ну, сейчас воздуха, а вообще отсюда выходит рассол. Ты кидаешь э, этот заборный конец с фильтром и с грузиком, кидаешь в емкость с рассолом и качаешь свои изделия на повесу. То есть, у тебя уже четкий рассол есть. Как делать рассол? Смотрите, пожалуйста, в ролике э, окорочка. Э, окорочка варен-копченая, э, индейка варен-копченая. Там расчет рассола не на 22 грамма, на каждый килограмм плюс 100 миллилитров воды, да, а литр воды плюс 220 грамм соли, ну, 10-процентный, рассчитанная э, на, на 10-процентную инъекцию. Вот, и этим рассолом ты просто через весы, взвесил кусочек, да, мяса, через весы его накачал со всех сторон, аккуратненько, вес должен увеличиться примерно там, ну, не на 100 граммов, чуть-чуть больше, где-то 130, примерно, 140 граммов. Для чего? Для того, чтобы ты ее накачал, а вот эти 30-40 грамм ты получаешь, ты потеряешь на стекании. Это называется потеря на, рассол на стекании. Рассол потом, то, что вытекает из мяса, снова ты его в емкость и снова запускаешь, начинаешь качать. Такой процесс недостаточно прерывный. Так вот, как его сделать, как его обслужить? Здесь есть два клапана. Ну, естественно, у каждого насоса два клапана. Вот этот первый клапан Большой, да, тот, что толкает И вот этот маленький клапан в головке Который предотвращает засасывание воздуха При обратном ходе большого клапана Вот видите, вот он же ходит туда-сюда Вот, здесь еще момент есть Смотрите, какие окошечки Здесь можно четко выставить количество инъекций Видно вам, нет? 5, 10 Или 0 Вот, это все регулируется Он полностью разбирается, абсолютно полностью Так вот, как обслужить? Откручиваем оранжевую головку вот здесь находится клапан. И вот, э, вот этот вот металлический носик, он э, достаточно жестко здесь закреплен. Вот, что делаем, Берем просто обычные пассатижи. И аккуратно, аккуратненько, аккуратненько выкручиваем. Ну, я уже выкрутил, понятно, мне, мне уже гораздо проще. Вот, и все, что там будет, все, что вы там увидите, все, что вы там увидите, это будет такая... А, видите, аккуратненько получается. Он там... Он не закручен, он просто как бы запрессован немножечко. Ксюша ржет. Как и тут выкручивается. Я на глазах его сломаю. Слушайте, ну, если сломать, конечно, обращайтесь. Будем решать вопрос. Хочу показать. Да, вот, все. Вот он выпал. Да ты его не мог. Нет, я него дано. Смотрите, значит, что здесь есть? Вот Вот такая пипочка... Пимпочка. А ты ее вставляешь вот сюда. вот Это, по сути, есть вот тот колпаночек, который у него тут, видите, там еще в комплекте, кстати, в шприце, вы увидите вот такое маленькое силиконовое колечко. Это как раз вот это вот колечко и есть. Вот она, Вот тут такое силиконовое колечко. Вот. Видно вам, Не видно? Вот. Это силиконовое колечко нужно будет тоже обслуживать. То есть шприц должен обслуживаться. Вот это место, эта головочка, она должна... Работать. Дальше обратно собираем в обратном порядке. Просто его туда загоняем. Вот немножко вышел ушилось кусочек. Это ничего страшного. Сейчас. Значит, не бойтесь, что у вас там что-то будет болтаться. Просто сверху, когда накручиваете, накручиваете оранжевую головку. Все, все снова опять заработало. Так, сейчас я на десятке стоит пятнашечку поставлю. Да, пятнашечка. Вот полный ход. Вот полный ход без ограничений. Все. Прям вообще все. Раз, раз. Естественно, вот этот силиконовый тоже нужно будет клапан э, почистить. Если хотите, потом отдельный ролик сниму. Как его вообще разбирать. Вот. Вещь удобная. Вещь классная. А, ну, нельзя сказать, что она вечная Учитывая, что это всего лишь э, Всего лишь пластик, да Бывает, что вот, вот здесь вот э, При э, некачественном не, не литье Вот здесь вот ломается э, Ручечка небольшая Это гарантийный э, ремонт Мы его меняем, меняем без проблем ну, Хотел вам все показать <клых> все, все разбирается Все полностью раскручивается Вот, смотрите Все полностью обслуживается Силиконовая Колечко тоже нужно будет э, смазывать. Вот, видите, все, все, все полностью я э, раскрутил. Потом ты, так, точно так же собираешь, только нужно попасть в то, тут отверстие такое, видите, прорезь такая боковая. Вот сюда вот этим штоком небольшим, видите, тут такая тоже управляющая торчит. Вот, собрал и, в принципе, все закрутил. Вещь хорошая, мне нравится. Я с ней долго ковырялся, долго ее выбирал там у всех китайских, китайских поставщиков Вот, ну, наконец, я ее нашел Мне она нравится и э, с ней удобно работать Вот, в принципе, все, что Хотел сегодня вам показать Дальше давай подключаем на вопросы Потом еще я ручку соберу давайте, давайте. Подключаем на вопросы и, наверное, закончим на этом Да? Пока пишите Транзисторный приемник Да нет, знаете, мне жена сейчас уже сказала Нет, нифига он у тебя не классный Это Транзисторный приемник Так что давай-ка другой мне Транзисторный приемник. Ладно, ладно, Поехали дальше. Отвечаем на вопросы и, наверное, завершаем на сегодняшний день. Так, что у нас тут? Извините. Так, так, так. Всем да, всем все привет. И вопросы, если есть, то быстренько сейчас отвечу на них. Только сделала по рецепту Колобкипова, а тут уже через. Да, за нами не успеете. Да, однозначно. Так. Я Дима, мне 9 лет, я обожаю ваши колбаски. Спасибо, Дим, спасибо. У меня дочки... Младший, третий, тоже 9 лет. И она тоже, кстати, обожает наши колбаски. Мюнхенские, ее, ее любовь просто. Ты маме с папой скажи, чтобы они тебе сделали мюнхенские колбаски. Это вообще не сложно. Это примерно как, ну, как, как блинчики выпекать. Примерно так же. Так, дальше. Привет из Ростова. Да, привет Ростово. Только тут вчера вернулся. Павел подробнее про кухонный комбайн. Кухонный комбайн. Редмонд. ФРП, ФРП 3904. Там 4.05 есть то же самое. Чем у мне хорош? В принципе, он не хуже, не лучше, чем все остальные. Единственное, что у него есть для меня, вот если сравнивать с китайцами, ну, с этим огромным кастрюлем, который вот там на 9 литров, они тоже были? В ролике посмотрите. У китайца все хорошо. Он блестяще красивый, тяжелый. И у него единственное применение только делать фарш, по сути. Ну, измельчать что-то что вот в Пасту. А вот у этого Редмонда делается то же самый килограмм мяса, как и в том китайце Но плюсом еще, там есть э, терки всякие, всякие шинковки И еще даже кубиком тебе может оливьешечку наделать Ну вот удобно же И вот он стоит у меня, вот, я прямо на него сейчас гляжу, он шикарен Я в нем быстренько что-нибудь там, там, тесто на, на блинчике, там, не знаю, творожную запеканку, колбасу, да что хочешь Вот Я не убеждаю вас его купить вы решите должны сами Но э, единственный аргумент, который, из которого я его купил Это тот же самый килограмм фарша Что в том огромном китайце Достаточно емком, ну, так скажем, да, тяжелом И который выключается через 3-4 замес подряд И э, тот же самый килограмм фарша вот в этом вот Редмонде Одно и то же И в цене получается в два раза дешевле Плюс еще и шинковка тебе наверное, на оливьешечку. Погнали дальше Так, да, так. Грейкот. Добрый день. Звонил вам, писал. Никакого ответа. Второй раз заказал на Алоферм. Диаметр 45,50. Получил диаметр 41. Ну, у нас что-то не было 40, по-моему. Цена выше, диаметр меньше. Для сыровяль маловато, для сыровелата смешновато. Я вам отвечал на это письмо. Я проверю. Ну, я просто со своей почты отвечал. Девчонки мои должны были перекинуть. Напишите номер заказа, мы решим вопрос. Или дошлем, или там компенсируем, ничего страшного Это мелочи Так Павел, организуйте, пожалуйста, доставку термокамер почтой до адреса А то до пункта выдачи многим далековато Ну, термокамера это порядка 100 килограммов Ну, вы понимаете, почта... Я не, знаю, я не слышал, что почта их возила до адреса если вы знаете такие отделения почты, ну, наверное, можно как-то организовать. Но я пока не видел, чтобы 100 килограммов груза привезли почтой до, до дома. А, вообще-то нет, там есть какая-то почта. Да. Ну, попробуем узнать. Но это через отдельный договор. Дальше. Добрый день, я что-то не нашел на сайте охладитель дыма. Охладитель дыма лучше всего позвоните по телефону, который у нас за термокамерами. Это же, ну, по сути, для, для термокамер. Ну, отчасти, конечно, нет, но мы все повесили, все продажи этих э, за, расходников, и запчастей и доп. оборудования, все повесили на Яну, менеджера, который занимается термокамерами. 8800, наш общий телефон, там, 71189, циферка 2 добавочная, наж, нажмете, и вам Яна скажет, э, где его и как купить. Хотя, наверное, проще на сайт повесить, конечно. Ну, на сайт повесить, это значит э, разместить в Ростове-на-Дону. В Ростове у нас нет. А, все эти... Камерные дела, они от, от, отправляются из Москвы. Дальше. Как пользователь такого инъектора? Хочу добавить небольшой лайфхачок. Лайф Перед использованием уплотнитель поршня слегка смазан растительным маслом. Гораздо легче работает. Согласен. Ну, либо да, растительным хорошо. Да, силикон, наверное, не очень весь пищевой. Так. «Когда будут блинчики колбасные на канале?» Александр -р -р -р -р спрашивает. А «Когда будут колбасные блинчики на канале?» «Да, кстати, почему бы нет?» «Да, осталось только купить блинец». Сделаем. Сделаем, наверное, колбасные блинчики или хотя бы колбасные хачапури. «В каком соотношении класть нитритную соль и обычную?» спрашивает Людмила Волкова. знаете, я раньше говорил... Кладите пополам. Сейчас говорю, ребят, не парьтесь, кладите чистую. Почему? Потому что можете, можете и можете даже... Так, если начнете сравнивать концентрацию нитрита, нитрата в колбасе и во всяких других наших овощах, вы поймете, что, в принципе, это все глупости большие. Так, дальше. Новороссийск с нами. Так. Андрей Белбереговой Добрый день, скажите, пожалуйста, можно ли использовать стартовую культуру, если срок закончился? Спасибо Можно, если вы их не открыли То есть, если пачка запечатана герметично, пожалуйста, можно использовать Ну вот, из опыта, даже если срок годности вышел, но ну, нет воды, они спят И они, в принципе, активны там спустя два года Ну вот у меня же лежат эти стартовую культуру двухлетней давности Работает Юра Нагибин Павел, когда беконная соль будет продажа в интернет-магазине? Да попробуем, может быть, сегодня вечером завести. Сегодня вечером, ну, в течение там двух-трех дней мы заведем. Беконная соль, которая нитрит, нитратная соль. Конечно, у нас есть наш русский аналог, в моей разработки, это называется инстасоль. Но если вам хочется, то можно и беконную соль использовать, которая вот только появилась. От Про продозировка там получается нашей Инст-соли 10 граммов плюс 20-18 грамм поваренной. А в этой 20 граммов. То есть, там 0,4 нитрита и 0,3 нитрата. А у нас получается <клес> нитрита нитратом больше. Нитратом больше. Так, почему? Так, Сейчас кто-то написал, сколько весит термокамера. Так, вот, да. Когда рецепт... Шурик спрашивает, есть рецепт колбасы сыровяльной, чтобы не было вообще кислинки? Ну, смотрите, Шурик, у нас один из порогов безопасности... Это кислинка в колбасе. Ну, да, мы делаем по советской, о, не, не, по немецкой технологии, по советской, там немножко не так, по холодной схеме. Значит, если вам совсем не нравится кислинка, то вы должны понимать, что э, вы можете без нее сделать без стартовых культур, но тогда вот этого барьера безопасности из э, низкой, э, низкого pH, ну, из кислинки, его не будет. Готовы ли на, вы на это? Ну, пожалуйста, там, почему нет? Делайте без стартовую культуру. Так, Павел, ты говоришь, что магаз ЕК в Ростове будет занимать, занимать все здание, я правильно понял? Нет, я спасибо за доверие, что вы нас верите настолько, что мы нам весь здание займем. Нет, мы стараемся. И шприца можно заказать прозрачную колбу, в которой ходит поршень. Александр Пупыня. Знаете, у нас там пару возвратов было, я думаю, можно. Мы там их собираем, те, кто... Ну, люди, которые совсем не, не могут их помыть, там, разобрать или что-то еще. но ну, мы возвращаем деньги, они нам присылают обратно этот шприц. И вот из этих вот возвратов мы можем там что-нибудь вам на разборку выслать. <coughs> Спасибо из, из, из, из Есентуков. Да, ночной период, конечно, дает, <laughs> дает о себе знать. Здравствуйте, подскажите... Константин Скрябин. Подскажите, сезон вялен вместе вы уже открыли, а будут ли скидки на новые на товары для вяленя? Как в прошлом году. Да, будут, но сезон скидок мы еще не открыли. Сезон скидок у нас по планам где-то в серединочке февраля примерно. Потому что ну, сейчас еще мороз закнул, Какой там вялить на улице? Хотя в Ростове можно вялить как угодно. Там идеальная погода. Дальше. Павел, добрый день. Подскажите, сколько весит термокамера? Сергей Астрахань. Маленькая термокамера весит порядка... Ну, с упаковкой там под 90-95, может быть, я не помню точно. Большая термокамера весит сама чистая 150 кг нержавейки, плюс еще там обрешетку упаковка порядка 170. Вот, так что ориентируйтесь. Маленькую можно перевести в обычные легковушки. Ну, естественно, придется ее разобрать. Но тут еще какой момент. Если переводишь в легковушки и потом раскидываешь с борта, Передние ножки передние колеса, на которых ты скинул камеру, они могут подломиться. Вот это вот тоже учитывайте. Аккуратненько и так это. Да если есть возможность, подстелите под нее что-нибудь. И вместе с этой подстилочкой аккуратненько сдвигайте. Я только так разгружаю, когда перевожу куда-нибудь. Вот, так что, так. Дальше. Ну, вопросов немного, так что я быстро сейчас закончу. Кутер название скажите, пожалуйста. Redmond FRP 3904. Я за него топлю. Хотя это не реклама. <связать> Денег я с этого не получаю. Шприц супер. Филиппов пишет, Константин. Шприц супер. Вопросов нет после двух промывок. Разобрал, собрал, выскакивает нижняя часть ручки. Могу прислать видео. Что делать? Напишите нам, мы вам пришлем. Вот и одному товарищу мы колбу пришлем, а вам как раз вот нижняя часть ручки. Видите, какой я пазл собрал? Нормально? Так, дальше. А, Павел Титов, а, почему ветчина получилась больше похожа по вкусу на солями? Может, так от кориандра и душистого перца? Так, ну по вкусам давайте я вообще не буду комментировать, потому что у каждого вкус солями он свой. Если вы имеете в виду кислинку, кислинку, вот, которую с солями, с сырокопченой, то и ваша ветчина скисла. Вот. Чтобы она не скисла, делайте ее за 4 часа. Вот вот и все. Все остальное, все эти привкусы, я не, не знаю. Не, не ко мне. Ну, как по интернету можно про, про привкусы говорить? Какой клипсатор посоветуйте, какие оболочки под него? Э -э, Виталий, Виталий Макеев. Не посоветую. Нормальный, пневматический. Он стоит там под больше 100 тысяч. А все остальные, ну... Ну, вот как есть. А, так, измельчитель, блендер 600 ватт, емкость 220 литра. У наших китайских друзей. Алекс, я не знаю, что у них там есть. У них там куча всего есть. Посмотрите, у нас тема блендер а, на форуме. Форум, ем колбаски, тема блендера, тема кутер. Там народ все перебрал. Все возможные варианты перебрал. И какие-то там уже выводы сделал. И уже гоняет там плюс минус доработки. Все, все, все. Так. А, Team Print GSC. GSC. Павел с просьбой по вашим видео. Сделайте на повторяющиеся процессы шаблон видео. И вставляйте в каждое видео. Что я имею в виду? Я начинающий колбасник. Ну, наверное, да. В этом что-то что есть, да. В последних видео вы не описываете подробности варенье колбасы в духовке. Вы просто говорите. Ну, вы знаете, обсушка, обжарка, варка, да. То есть, получается, если я только начал и смотрю последние видео, мне надо где-то искать старое видео. Да, вы, пожалуйста, смотрите мастер-классы. Их... Четыре, пять, пять уже мастер-классов Я там подробно Раньше я действительно в каждом, в каждом ролике Говорил одно и то же Это было достаточно скучно и утомительно Для тех, кто смотрит у нас уже не первый раз Поэтому отматывайте там Ну хотя бы, ну вот с восемнадцатого года Смотрите, все хорошо Прям все уже со всеми ошибками я уже учел так, Сергей Герасько. Как воткнуть термометр в оболочку, чтобы она не лопнула? Делал в духовке, расползла, расползлась оболочка. Ну, во-первых, какая оболочка? Если полиамидная, она по-любому по расползется. Все остальные, ну, как, как обычно, э, втыкают в жопку. жопку это значит, вот ваша колбаса, вот батон на колбасы, в жопку ей, прям в центр. Э, с одинаковым удалением от края, да, чтобы диаметр колбасы был одинаковый. Так, дальше. Привет из Подольская. Спасибо за отличное высокое качество специи. Магазин Огонь все приходит в срок. Спасибо. Так. Тоже вопрос по срокам. Сколько можно еще использовать нитритную соль после окончания срока годности? Много закупил. Если наша <смех> наша, ну просто я с, с, с этой нитриткой все-таки занимаюсь давно. Наш еще полежит там. Ну, годик точно полежит. Если вот эта Акзонобель, которая последняя, она и вот 7 лет лежит, вот сейчас вот я дос... недавно нашел я старую пачку от 2013 года, идеально вообще, все проверилось, все, все, все лежит. То есть Акзонобельскую брать можно. Наши, в смысле, наши отечественные, которые производство Белгородского, ну там написано Germany, на, на синими такими буквами большими, на обороте Турция, а мелкими буквами БСК Соль. Ну вот так такое. У них... Из-за того, что я так понимаю, что у них э, слишком выросли объемы Они не успевают промешивать нитрит И э, иногда в мешках у тебя э, не хватает нитрита натрия, так скажем да? То есть небольшие замесы, скорее всего Просто не промешивают, не соблюдают тех, тех процесс вот. И ты делаешь колбасу, а она у тебя серая Вот сколько мне этих фоток приходило уже Типа, почему колбаса серая? Начинаешь разбираться, она вон, вон что нитрит от нитритной соли, от, так скажем, не следящих за качеством производителей Такое тоже бывает Слова могу подтвердить, там куча этих отзывов и фоток тоже есть. Дальше. так, Можно ли использовать для вареной колбасы расстойчный шкаф для теста? Очень важный вопрос. Смотрите, мы можем использовать все, что угодно, если он нам, этот ваш аппарат, готов выдать требуемую нам температуру и влажность. Требуемая нам температура это 80, влажность на варке 100, ну, под сто на варке. Но на обсушке э, влажность должна быть минимальная, естественно, чтобы обсушить. Так что так. М -м, так. Щукарь пишет. Для сравнения, в интернет-магазине опилки для лабиринта от ЕК 390 рублей. Опил 500 грамм в магазине ЕКК купил 220 рублей за 500 грамм. Ну нет, скорее всего там у нас что-то с ценами. Дальше, как, как вялить, если нет балкона, только собирается осваивать вяление. Юли Тихонова, у нас почти все вяление я говорю про вяление в холодильнике на решеточке в холодильнике, потому что холодильник ты все равно открываешь каждый день там раз по 20, по 30 шлепаешь им двер, дверцы. У тебя там и воздух меняется, и влажность как-то взаиморегулируется. Если суховато, вы видите, что суховато мало, мало вообще у вас вот в холодильнике, да? как еще? Вы, пожалуйста либо овощ добавьте, либо вакуум пахуйте. Вот, и влажность там, корочка эта вся переоспределится. Вот как я вам сказал, да? Ну, овощи ешьте больше. Так, не планируете ли вы сделать с хоббиками блендер для эмульсии? Выход климат-камеры. Знаете, я смотрел, вернее так, планы давно уже, года три мы разрабатываем. Ну, получается, что не блендер, а коллоидная мельница. Ну, это сложная... Электромехани... ну сложное механическое производство нужно, да, это твердые стали, это сложно вот это вот, все эти филеры, эти решетки, эти все прилегания, ну, это сложная разработка, если мы говорим про коллоидную мельницу. Коллоидная мельница, конечно, для домашнего пользования была бы супер, прям мега супер, но я не могу найти достаточно высоко квалифицированное механическое производство, для того, чтобы сделать и хорошие стали, да, для того, чтобы сделать прям, ну, это прям большая инженерная работа, чтобы термокамеру мы кое-как перевели на наш э, домашний лад, да, э, просто взяли и уменьшили термокамеру, а вот коллоидную мельницу э, пока не очень, пока не очень, потому что ну, не хватает у нас пока, так скажем, сил. Дальше. А, Виктор Газеев, спасибо за рецепт чуриза Да, чуриза кстати, очень неплохое, и уже со всеми поправками, и это Чуризо мы делали уже ну, сколько там на мастер-классах? Года три мы их шлепали каждый, каждый месяц. Отшлепали прям идеально все. Прям от... выверили, отшлифовали, и все хорошо получается. И эта рецепт, которая у вас на канале, он прям уже выверенный. Так что, пожалуйста. Дело с радельки до колбасу колбасой, Сергей, э, Сергей пишет. Получилось без бульонного отека. Но при разрезе серые пятна. Сырье говядина-свинина на всех этапах 5-6 градусов забило на термообработку. В чем причина? Смотрите, на всех этапах 5-6 градусов. Вот почему-то кто-то... Решил, что окончание фарш составления при изготовлении вареной колбасы оси а должно оканчиваться на 5-6 градусах. Это неправильно. Вы должны делать фарш в вашем блендере до температуры минимум 12 градусов. Почему? Потому что эмульгация, эмульгация жира начинается примерно от плюс 8. Ну, по моим прикидкам, я честно, я даже не читал этого в. Но ты когда бьешь, там, говядину до 8 градусов долбанул, закинул подмороженную свинину, и ее опять долбанул до уже 12 градусов. Там температура снижается, естественно, да? Вот. А потом уже сухие ингредиенты, типа, ну, там, молока сухого и что-то еще. Вот. 5-6 нельзя. 12 надо. Понимаете? У нас есть диапазон. Вы должны его соблюсти. Вот 12 градусов обеспечьте. 12 с фосфатами даже до 15 можно колотить, и только получите более вкусные изделия. Вот как-то так. Серый цвет из-за того, что у вас при набивке образовались э, области э, с воздухом. Воздух окислил ваш э, миоглобин, получился медмиоглобин и зеленые поры. Вот есть можно, пожалуйста, но некрасиво. Чтобы так не было, вариант 1, убавляйте, избавляйтесь от пор. Вариант 2, добавляйте оскорбаты, скорбины от э, И тогда ваши поры станут розовыми. Как-то так. Дальше. Так, много пишет. Так. Союз была офигенная белковая колбаса. Павел, ты освоил ее производство. Похоже, есть ролик у тебя. Я не помню. Ну, похоже, может быть, какая-нибудь там. Я не помню. Надо посмотреть. А когда будут мастер-классы в Краснодаре? Наверное, пока не будет. Почему это связано? Ну, наверное, с моей ленью. Каюсь. Ну, знаете как? Просто огромное вложение сил. Ты должен прилететь. Должен от колбасить, отработать трое суток, по, по сути, три дня. Вот. А, да, там, ты обучишь по сути 30-40 человек, наверное, но потом я лично болею дней 10. Вот прям вот лежу, да, и, э, я понял, что нет, я все записал, что, все, что знал на этих мастер-классах, то, что я рассказываю, записал, пожалуйста, берите все на видео бесплатно, пожалуйста, вы, по сути, будете участвовать в том же самом мастер-классе, то бесплатно, вот, все раздал и все, и отцепитесь, не хочу больше эти мастер класс проводить, ну, очень много сил тратится. Добрый день, скажите, пожалуйста, почему сосиски и синины получают серыми цвет, нитритные добавляю, пополам с поваренные. Ну, Лариса, вы не добавляете нитритную полностью варенную, по добавлять чисто нитритную. Да? Если там была соль от БСК, то она там вообще нитрита не будет, скорее всего. Ну, сейчас же много всяких умников, которые начинают фасовать соль. Они покупают самый дешевый, естественно, вам на думают, что дешево и вкусно. Вот. Используйте либо чистую нитритную соль, либо берите в нормальных источниках. Дальше. Можно ли приготовить сыровел в Ктд 50 с холодильной установкой? Созревание. Салахуддин Балабеков. Но это будет только ферментация. Вяленье же в камере в течение месяца. Вы же не будете ее занимать на месяц, вашу КТДшку. Вам же нужно колбасу варить, да? Ферментацию можно провести там при плюс 30, пожалуйста, где угодно. Хотите в термокамере? Пожалуйста. В духовке? Пожалуйста. В ящике с ковриком для рептилий? Пожалуйста. В вашей бане после того, как вы там попарились, и там 30 градусов? Пожалуйста. Все, что угодно. Это не имеет значения. Дальше. Спасибо, Сергей, спасибо. Кусок шеи в рукаве после двух недель посол из вакуума слил 30, 100 грамм рассола. Мясо проверенное, не шприцованная. Что делать? Вяли дальше или подвергнуть термообработке? А зачем я слил Сергей Р? Это, этот рассол это и есть расчетная соль. Теперь вы, у вас там меньше соли, чем нужно и сколько никто не скажет. Вы должны были бы все-таки вернуть этот рассол обратно в пакет и дождаться Усыхание влаги, да? Влага ушла, была соль осталась. А что сейчас делать? Ну, попробуйте протремичить ее, наверное, да? Павел, можно ли pH-метрам для почвы пользоваться для мяса? И насколько будут корректные данные? На маркетплейсах можно за 500 тысяч рублей взять. Нет, они будут некорректные и даже можно не пытаться. Планируется ли производство климат-камер для сыровяла? Двухдверная, однодверная, сами по себе они стоят космос. На примере зерники. Не хочется кустарщины. Какая цена ожидается? Ну, наверное, она разрабатывается. Вот когда, когда будет что-то более-менее похоже, я скажу. Ну, дешевле, чем 70-80, она не будет стоить. 500 литров будет объем. Это обычный холодильник, который там мы сделаем поумнее. Вот, наверное, так. Все, ребят, спасибо большое за все вопросы. Надеюсь, что вы еще не устали от этого. Глобусы говорящего. <с> вот. А, следующий розыгрыш уже будет февральский, что будем разыгрывать я пока не знаю, а, но мы, скорее всего, а, приурочим, приурочим этот розыгрыш к открытию нового сезона вяления. Мы вялим весной и осенью. Вот с весны где-то с февраля, там, начиная с марта, и к Пасхе у тебя получаются отличные сервелаты, солями вяленые, вареные, копченые. Ой, что уж заговаривать, ребят, вяленые изделия. Все, спасибо, всем пока. Рад был всех вас видеть, читать и делать и колбасу, пока это можно.